Дорогие друзья, всех приветствую, вы попали на канал Акигай. Сегодня мы с вами рассмотрим общую рыночную картину, посмотрим, чего стоит ожидать от ближайших движений цены, также я покажу топ-3 альткоина, которые я сейчас покупаю И покажу я портфель по проекту, который веду с 1 января То есть покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день А что произошло с портфелем? Какая сейчас просадка? И что я в принципе вообще сейчас делаю? Я покажу, как я распределяю свои средства То есть какую часть я выделяю для биткоина Какую часть для остальных альткоинов Для каких конкретных альткоинов я эту часть выделяю и так далее То есть я покажу, как я управляю своим капиталом в данном портфеле Этого, кстати, я еще ни разу не говорил поэтому будет интересно. А перед началом, я значит сейчас нахожусь на юго-западе, в Ростове-на-Дону, а приехал сюда по своим личным целям, и если хотите, если кто-то рядом живет, мы с вами можем встретиться. Для этого нужно написать мне в личные сообщения в Телеграм, ссылочка будет в описании. Я всех вместе постараюсь кооперировать, и мы с вами встретимся. Если вас будет немного, то я могу даже встретиться лично с каждым из вас, но если вас будет много, то естественно нужно будет забираться. И вместе общаться, поскольку времени у меня на всех не хватит Итак, а, кстати, еще я откопал очень-очень интересный материал Смотрите, я примерно с 2016 или 2017 года записываю каждый день своей жизни Ну, практически каждый То есть то, что я делал на протяжении каждого дня Естественно, это... Я писал с самого нуля, когда мне еще ничего не было, не было никакого дохода, не было подписчиков, не было в принципе ничего Так вот, я откопал старую группу, я про нее уже забыл, но вот недавно вспомнил Эта группа ведется примерно с 2018 года, до этого я записывал все в блокнотик А и здесь как раз таки есть мой путь с самого нуля, с успехами, с неудачами, своими ошибками, своими заметками То есть смотрите, вот моя торговля, да, за неделю плюс 1230 рублей Статистика я веду. невероятно виде видео выстрела. Плюс 30 новых подписчиков. Хайп продолжается. То есть вот у меня было здесь 153 подписчика. Я этому очень радовался. Здесь куча разных моих записей. Таблицы доходов расходов. Интересно даже, что я там ввел. А если вы хотите, я могу сделать такой полувлог и полу... Мы посмотрим эту группу. То есть, я покажу, как я здесь живу, как я здесь обитаю в Россовеном И вот эту группу мы с вами рассмотрим. Посмотрим, что я там писал. Мне даже очень интересно посмотреть, что я там писал. Вместе с вами поржом. Вместе с вами замотивируемся, может быть. Так что, если интересно, пишите в комментариях, я сделаю подобное видео. Итак, переходим к анализу графика: биткоин. Здесь у нас присутствует сигнал на повышение. Давайте, чтобы было более понятно. Чтобы долго не объяснять, вот картиночка, тот же самый сигнал, который мы с вами находили в июле 2021 года, после него образовалось 135% роста, даже 140%, и, соответственно, тот же самый сигнал, только уже намного сильнее, намного масштабнее, вырисовывается у нас здесь вот, этот сигнал обозначает выход из диапазона Вверх, диапазон от 60 до 30 тысяч Соответственно, по этому сигналу мы с вами можем выйти из диапазона вверх И пробить глобальный максимум Это очень сильный сигнал И он будет аннулирован, только если цена уйдет ниже 25 с половиной тысячи долларов Я нарисовал здесь возможные движения То есть мы можем протестировать данный паттерн Что в большинстве случаев и случается То здесь... Образовался тот же самый паттерн, цена его протестировала и отправилась дальше на повышение. А мы можем протестировать данный паттерн, уйти до уровня 27-26 тысяч и потом отправиться вверх. Также обратите внимание, что на общей рыночной капитализации криптовалют Total и на S&P 500 образовались у нас фигуры технического анализа головой и плечи. Это фигура смена тренда. Здесь линия шеи у нас уже была пробита, а на S&P 500 у нас образовался тот же самый паттерн, как на биткоине на недельном тайфрейме, а вот сейчас длинной тенью снизу. А сейчас цена тестирует данный паттерн. Если мы идем ниже, естественно, мы пойдем дальше вниз. Но если мы не уйдем ниже, то это будет медвежьей ловушкой на фондовом рынке. А мы знаем, что биткоин коррелирует с фондовым рынком, поэтому если на фондовом рынке образуется вот такая вот медвежья ловушка, то, соответственно, медвежья ловушка образуется также на рынке криптовалют. А мы с вами проговаривали два сценария: бычий и медвежий. То есть, давайте я все это подставлю вот сюда, вот, чтобы было более понятно. Бычий сценарий мы отсюда прямо отправимся на повышение после консолидации. Медвежь сценарий мы пойдем до уровня 20-14. 000. Мы это с вами рассматривали в прошлых видео Если хотите, можете посмотреть Сейчас я углубляться в это не буду Также смотрите, сравнение Индекс S&P 500 и биткоин Здесь месячный таймфрейм, здесь недельный таймфрейм Я немножко постер график Симуляция рынка Смотрите, здесь мы видим, соответственно, повышение Далее, движение вниз Повышение до глобального максимума Даже, скорее всего, мы превысили глобальный максимум Движение вниз Мы ушли немножко ниже этого минимума Было ложное пробитие И смотрите, что произошло дальше Так, симуляция рынка Погнали Скорость увеличу, вот ложное пробитие у нас происходит, и что мы видим далее, мы с вами потихонечку идем на повышение Очень долгая симуляция рынка, давайте я сделаю вот так вот, хоп, и мы с вами выросли Что мы видим на биткоине? То же самое, повышение, движение вниз, превышение глобального максимума, мы стоим в консолидации Далее ложное пробитие, уровня поддержки и, соответственно, по сигналу, который мы здесь нашли, мы можем видеть то же самое движение вверх Этот скриншот я посмотрел у Грини в телеграм-канале, поэтому э, вам говорю Ну, довольно интересная аналогия Далее, индекс доллара, друзья Еще раз показываю на биткоине Индекс доллара здесь мы откроем недельный таймфрейм И на биткоине тоже недельный таймфрейм Немножко это дело отдалим Итак, что мы видим здесь? Индекс доллара подошел до значения 103-104 Далее произошел резкий отскок Обратите внимание, что произошло на биткоине На биткоине произошел памп И плюс ко всему в это же время произошел пробой глобального максимума Здесь у нас находился глобальный максимум Индекс доллара пошел от этих значений на понижение Биткоин резко помпанул вверх Далее индекс доллара теперь Дошел до значения примерно 88, 90 И начал отсюда отскакивать То есть пошел на повышение Биткоин тем временем пошел в медвежий рынок Когда индекс доллара у нас рос Вот тут самый рост Вот медвежий рынок на биткоине Теперь второй раз мы подошли к этому значению 103 И вновь отсюда отскакиваем Вот здесь вот Давайте посмотрим, что это за дата Итак, здесь немножко прокручиваю вправо И вот наша дата мы здесь отскакиваем, движемся опять вниз. На биткоине у нас происходит памп и движение вверх до 60 тысяч долларов. А Соответственно, далее индекс доллара пошел у нас на повышение, биткоин у нас пошел на понижение. Теперь на индексе доллара мы вновь подошли к этому своеобразному уровню сопротивления. И в данный момент мы от него отскакиваем. Я немножко приближаю график. Смотрите, что мы здесь видим. Мы видим практически вертикальный рост. Соответственно, после такого вертикального роста может быть довольно хорошая коррекция. И на недельном тайфрейме мы видим образование паттерна поглощения. Остается до его образования 11 часов и... Он, скорее всего, образуется. Следовательно, мы с вами можем на индексе доллара пойти на понижение от этого уровня сопротивления, а на биткоине вырасти и получить сумасшедший памп, который был в прошлые разы. Вот такая вот интересная ситуация. А теперь переходим к топ-3 альткоина, которые я сейчас покупаю. Перед началом покажу свой портфель. Закрою симуляцию рынка. Итак, портфель по проекту. Статистика. Смотрим. Минус 38%. процентов. Я покупаю, напоминаю, с каждый день с 1 января по 100 долларов. Некоторые альткоины за это время упали на 90%, на 80%, на 70%. У меня Просадка всего лишь 38%. Я продолжаю покупать и постепенно откупать данное падение. То есть, чем больше мы стоим на дне, тем меньше у меня будет просадка. И когда мы вырастем, у меня будет намного больше прибыль, чем, естественно, если бы я купил, сделал одну покупку раньше. Моя средняя цена потихонечку неспешными шажками спускается ближе к предполагаемому дну рынка. Итак, какое же распределение, какую диверсификацию я использую? Смотрите, я решил выделить: изначально для биткоина 30%. То есть биткоин составляет у нас 30 процентов. Напишу здесь 30. Итак, 30 процентов для биткоина. Соответственно, теперь топ-3 моих альткоина, которые я покупаю. Сейчас мы с вами сделаем технический анализ также этих альткоинов. На третьем месте стоит у нас солана. Солана стоит на третьем месте, на втором месте стоит атом. Или же, как его еще называют, блокчейн 3.0. И эфириум, блокчейн 2.0. Второй по капитализации криптоактив. Соответственно, вот эти вот три актива в сумме составляют 30%. 30% каждый альткоин составляет 10%. То есть эфириума 10%, атома 10%, салана 10%. В сумме и биткоин, и эти альткоины составляют 60%. То есть у меня 60% капитала будет в четырех альткоинах. Естественно, не учитывая кэш, не учитывая стейблкоины. И остальные 40% будут у меня в остальных альткоинах. А какое там будет распределение, мы уже позже с вами разберем Но прошу заметить, что сейчас у меня распределение немножко не то То есть 21% биткоина, 11% эфириума, атома 6% и так далее Все дело в том, что я покупаю наиболее выгодные точки входа И смотрите, даю пример То есть на биткоине мы длительное время стояли в консолидации в восходящем диапазоне Здесь я уже кучу раз купил, у меня здесь находится средняя цена И смысла здесь много покупать у меня не было Я оставил дополнительный объем в случае реализации медвежьего сценария То есть цена у нас сейчас спустилась и, соответственно, я могу реализовать а, тот самый нереализованный объем и закупиться по более выгодной цене большему объему. То же самое атом. Обратите внимание, что атом долгое время находился практически на своем глобальном максимуме. Поэтому я не так много его покупал. И Сейчас мое распределение составляет в атоме 6%. Теперь я могу реализовать нереализованный объем и вложиться в атом по более выгодной цене, уже большему объему, чтобы довести цифру распределения до 10%. И еще даю пример. Давайте возьмем калькулятор процентов. Смотрите, также откроем наш обычный калькулятор. Итак, на биткоин. Я выделил 30%, соответственно 30% от суммы 36,5 тысяч долларов То есть я каждый день инвестирую по 100 долларов Поэтому 100 умножаем 365, 36,5 тысяч А получаем 10 950 долларов а Далее 10 950 мы делим на количество месяцев То есть на 12 месяцев Получаем 912 А соответственно 912 долларов я должен инвестировать в биткоин каждый месяц Теперь у нас сейчас на дворе май Мы умножаем это на 5 Получаем половиной тысячи долларов. Если мы посмотрим мои транзакции на биткоине, то всего я вложил в биткоин примерно две тысячи с половиной долларов. Получается, что я в этом месяце... Могу вложить еще 2000 долларов И закупиться по более выгодной цене Тем самым моя средняя цена спустится намного ниже Вот что такое реализация нереализованного объема, как я ее называю Вот таким вот образом я управляю своим капиталом И таким образом я веду проект То есть я веду проект, чтобы научить вас Чтобы показать пример грамотного управления капиталом Потому что очень многие, к сожалению, не умеют управлять капиталом Надеюсь, это все-таки вам будет полезно И я уверен в том, что это будет полезно и прибыльно То есть я уверен в том, что я делаю Надеюсь, только что на моего примера люди поймут Свои ошибки, которые они часто совершают Итак, альткоины мы с вами диверсифицируем Напоминаю также про диверсификацию среди бирж То есть не держите деньги в одной бирже, на одном кошельке и так далее Распределяйте свои деньги по разным источникам по чуть-чуть Я использую лично OKX биржа OKX. Это моя основная биржа на данный момент Байнэнс я использую только для P2P переводов, потому что они там удобные Также рекомендую биржу Байбит Байбит это топ-3 биржи по объемам И сейчас у них проходит вот такой вот конкурс Воркаут для трейдеров Это такая тренировка перед основным состязанием с многомиллионными призами Здесь будут а, такие приятные бонусы Если хотите, можете в этом поучаствовать а, Все подробности по ссылочке в описании Также у них есть сообщество в Telegram Здесь они проводят всякие розыгрыши Бонусы раздают и обсуждают новости, стратегии, обучение и так далее 20 тысяч участников практически Если хотите, подписывайтесь Давайте теперь перейдем к разбору альткоинов На третьем месте у нас стоит Солана Поэтому начнем мы с Соланы Итак так, так, так. Почему у меня график не прогружается? Мои рис... рисунки, я имею в виду. Ага, вот отлично. Итак, что мы видим на салане? Во-первых, сразу бросается в глаза масштабная голова и плечи. Она немножко кривая, но тем не менее, структура присутствует: левое плечо, голова, правое плечо. Потенциал головы и плечи просто сумасшедший, но о нем мы поговорим чуть позже Цена сейчас находится на сильной области поддержки 50 Соответственно, также здесь образовался тот же самый паттерн, который образовался и на биткоине Поэтому мы можем отсюда отскочить У нас присутствует вот такой вот а, нисходящий тренд Цена вышла немножко из этого диапазона нисходящего И происходит ретест трендовой линии Ищем следующую цель для покупки В виде следующего сильного уровня поддержки Это у нас значение 20-25 Здесь находится сильный уровень поддержки Плюс ко всему слева мы видим скопление И это скопление образовало диапазон от 20 до 50 Поэтому этот диапазон может служить потенциальным дном рынка Плюс ко всему, что мы видим? Мы видим четкую PC-волновую структуру И мы можем предположить, что это у нас Раз, два, 3. 3, 4, 5 И здесь у нас начался полноценный медвежий рынок Вот в таком вот нисходящем тренде Как мы знаем, медвежий рынок корректируется В большинстве случаев примерно до четвертой волны Поэтому как раз таки это место выступает потенциальным дном рынка От 20 до 50 Теперь вернемся к потенциалу головы и плеч. Потенциал головы и плеч располагается Чуть ниже данного скопления на значение 15 То есть глава плечи говорит о том, что мы потенциально можем совершить движение аж до 15 Это у нас просадка в 94% Но я считаю, что такое движение мы совершим только если биткоин у нас уйдет на 14 тысяч Теперь напоминаю про характер движения Смотрите, у нас вот здесь вот образовался практически тот же самый тренд В локальной картине, то есть локальный медвежий рынок Я локальный медвежий рынок подставляю к нашему глобальному медвежьему рынку Получаем вот такую вот картину То есть это у нас медвежий сценарий Мы можем дойти как раз таки до значение 20 примерно отскочить и направиться далее на повышение. Вот такой вот у нас медвежий сценарий с потенциалом вплоть до 1000 долларов и выше. Итак, переходим к тот 2 альткоину, криптовалюта Атом. Естественно, все эти альткоины фундаментально сильны, и это даже не обсуждается, я рассматриваю только техническую картину. Итак, на Атоме у нас образовалась, как мы уже обсуждали, двойная вершина. Вот наша двойная вершина с целью до 10 долларов. Также трендовая линия поддержки была пробита, потенциал при правительстве трендовой линии поддержки это предыдущий минимум. А, соответственно, мы с вами нашли цели на значение 10, цена до сюда дошла и теперь образуется тот же самый паттерн, что и на биткоине с длинной тенью снизу. Естественно, данная область поддержки служит очень хорошей точкой для покупки. Каких-то конкретных фигур, которые указывают на потенциал, как на Салане, здесь нету, мы только можем выделить следующий сильный уровень поддержки. Это у нас примерно вот такой вот диапазон, который находится на значении 5. То есть если мы пробьем уровень а, 10, то мы отправимся до значения. 5. Но факторов, естественно, для этого пробития здесь у нас пока что нету. На слоне есть факторы в виде головы и плеч, здесь факторов нету. Поэтому на данный момент наилучший диапазон для покупки это вот он 10.0 И, естественно, топ-1 алькоин это у нас эфириум а На эфириум также образуется голова и плечи с потенциалом вплоть до 80-1000 долларов Сейчас цена находится на сильном уровне поддержки 2000 вот наш уровень поддержки У нас образуется вот такой вот нисходящий тренд Раз, коррекция, два и так далее Обратите внимание, что аналогичную картину мы видели в предыдущем цикле То есть у нас также образовывалась голова и плечи Мы видим тот же самый нисходящий тренд Раз, коррекция, два И цена полностью в точности реализовала потенциал головы и плеч Обратите внимание, что у нас здесь даже уровни похожи по ценным значениям То есть здесь у нас уровень был от 80 до 100 долларов а там от 800 до 1000 долларов. Цифры одинаковые, только добавились нолики. Итак, я выделил фрактал предыдущего медвежьего рынка. И вот смотрите, как похоже у нас все получается. Вот я подставляю данный фрактал той же самой коррекции, к этому движению. Вот таким вот образом мы с вами можем пойти вплоть до 800-1000 долларов при реализации головы и плеч. При реализации медвежьего сценария. Ну и конечно же реализация обычного сценария. Даст нам вот такое вот движение Мы то же самое движение видели на эфириуме в локальной картине То есть образование головы и плеч Реализация потенциала только до половины То есть вот до этого минимума, который у нас здесь образовывался Если приводить на текущие значения, То это 2000 долларов И... Соответственно, медвежья ловушка и полет вверх. Дно рынка при медвежьем сценарии находится на значении 800-1000 долларов. Это мы с вами запомнили. Лично я продолжаю покупать на 100 долларов каждый день. И в зависимости от рыночной картины и сценария, который сейчас образуется, я выделяю какую-то часть объема там, на одни альткоины, на другие альткоины. То есть потихонечку балансирую свой портфель. Напоминаю, что технический анализ нужен только лишь для того, чтобы построить правила управления капиталом под ситуацию. Соответственно, я смотрю техническую картину только чтобы построить мой капитал под текущую рыночную ситуацию и, соответственно, предпринять план действий на каждую ситуацию. Рынок, по сути, такое большое поле боя, в котором нужно проявлять Старайтесь ее просчитывать шаги наперед, а знать э, план действий противника и знать свой план действий в, случае плана действий в случае реализации действий противника. Поэтому здесь нужно кучу шагов планировать наперед, что мы с вами и делаем. Друзья, пишите в комментариях ваше мнение, ваше видение насчет рыночной ситуации, какого плана вы придерживаетесь, бычьего или медвежьего, что вы сейчас покупаете и так далее. Пишите в комментариях также, хотите ли вы влог, чтобы я заснял с этой группой старой, которая у меня есть. Я считаю, что это будет... Э, Интересно, полезно, вы на основе моих ошибок и успехов можете придумать какую-то свою идею и реализовать ее. В общем, может быть, следующее видео я сделаю именно по этой теме. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Державный канал, там публикую все свои покупки и буду публиковать все свои будущие продажи. Ссылочка будет в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.